Добрый день, в эфире «Бремя». Сейчас мы находимся возле Центрального городского театра имени Ленина, где творит и живет величайший артист нашей страны, 500-кратный герой социалистического труда, лауреат 800 сталинских премий и, конечно же, обладатель 200 ленинских премий Дмитрий Соловейкин. И сегодня он впервые согласился дать интервью для нашей программы. Пойдемте. Здравствуйте, Дмитрий Соловейкин. Скажите, пожалуйста. Пожалуйста. Что вы хотели этим сказать? Кому этим? Вы можете для наших телезрителей исполнить что-нибудь из вашего репертуара? Конечно могу исполнить. Вот, к примеру, одна из моих любимых. Не слышны в саду даже шурахи. Все замерло. Знали вы, как, как красиво, аж за душу взяло. А можете еще что-нибудь? Вот еще одна из моих любимых. Аж еще раз за душу взяло. Скажите, Дмитрий, а вы можете исполнить что-нибудь из молодежного, современного? К примеру, что сейчас слушают молодые девчушки, парнишки. Вы знаете, на днях я услышал один очень современный японский ансамбль. Заграниченный, э, называется «Душегубный взгляд». И я хочу исполнить песню одну из их репертуара. Ассистент, пожалуйста, гитару. Послушайте. понравилось, подпишись на канал и поставь лайк, это меня мотивирует делать больше подобных роликов.